Друзья, всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим платформу. Платформа это у нас DeFi, называется Fiscus. Здесь можно постейкать некоторые токены и неплохо, в принципе, на этом заработать. Сейчас покажу вообще, как это работает. На самом деле все настраивается буквально два клика и займет у вас не больше 20 минут. Как вы видите, мы переходим на эту платформу. Видя, видите сайт очень... Положительное и большой плюс то, что есть у нас testnet, у вас ссылочка будет внизу. Вы можете ей попользоваться, потестировать и разобраться вообще как это работает. В сутки можете получать один эфир тестовый, его нельзя вывести, но можно потрейдить и попробовать как вообще стейкаются у нас токены. Вот такая у нас платформа. Выглядит на самом деле Очень просто. Интуитивно все понятно. Можете выбрать даже себе режим такой дневной, либо наоборот темный, кому как удобно, в зависимости, наверное, от вашего времени суток, который у вас сейчас. И после того, как вы переходите, мы на что интересует? Ис... Нас интересует именно стейкинг. У нас видим два токена здесь представлены. Один из... из Day получается UFFY. Я сейчас покажу, как это вообще работает. И можно сразу посмотреть, на Uniswap как-то торгуется, объем торгов. Кстати, он очень неплохой, за 24 часа у нас 160 тысяч, за 24 часа 500 долларов почти. Это, в принципе, неплохо. И эм, можем посмотреть, это, это все у нас э, торговая пара с эфиром представлена. И что UF, UFFY или просто FFY. В принципе, и там, и там объем торгов очень даже приличный. Здесь немножко меньше, но в принципе набирает объем. Можете сами посмотреть здесь у нас по таблице, как они растут вверх. Я думаю, это только начинается. Сразу можно отметить транзакции, которые у нас здесь есть. За сутки сами посмотреть, сколько торгов. довольно-таки на приличные суммы. Но опять же, нужно учитывать то, что это тестовый режим и то, что находится в разработке большинство криптовалют, которые в скором времени можно будет также стейкать и неплохо зарабатывать. Поэтому на первых порах скажем, что показали себя в принципе отлично. Итак, как же сделать сам стейкинг? Вам нужно, чтобы у вас был метамаск установлен. Желательно использовать браузер, конечно, Google Chrome, я открыл еще Яндекс, сейчас покажу почему, потому что у меня не все корректно отображается и где идет обмен токена, у меня ссылка не открывается в Google Chrome сейчас, поэтому покажу все, одну ссылку покажу в Яндексе, поэтому по Юнисопу можете смотреть, здесь сразу, кстати, можете трейдить, если нажать трейд, вот вас перебрасывает на эту ссылку то, о чем я сказал. Можете посмотреть эквивалент, сколько у нас торгуется за один эфир, почти 30 UFFY. Довольно-таки неплохо. И так как же их получить? А, все очень просто. Кстати, сразу хотел сказать, когда вы переходите, чтобы попробовать поторговать в -Тест Нет, вам нужно будет зайти с помощью своего аккаунта GitHub. Вы его создаете, чтобы получить эфир, заходите сюда, залогиниваете с помощью GitHub а и вводите свой эфир-адрес вот он мой. Нажимаем его «Скопировать» и вставляем сюда. После того, как вставляем, нажимаем «Отправить нам». Ну, видите, я уже получил. Раз в сутки можно получить один эфир. То есть вы нажали и получили у вас в MetaMask будет один эфир. Здесь тестовую сеть нужно будет выбрать, именно тестовая сеть «Колон». Вы выберете, у вас будет один эфир. И после этого вы уже сможете попробовать постейкать, посмотреть, сколько из этого получится. Заходим в разд раздел стейк. При выборе у вас сразу попросят э, подключить свой Metamask. Выберите Metamask и как бы залогинитесь. Ваш кошель. У вас будет отображаться здесь токены, как вы видите. У меня сейчас UFFY и DAI. И попадаем вот сюда. Сразу смотрим, что у нас скоро, скоро уже покажут. В разработке идет. Лайткоин и биткоин, поэтому в первую очередь нас интересует именно стейкинг, майнинг и и заходим в раздел майнинг. У меня сейчас есть баланс, потому что я уже тестировал как это вообще в принципе работает, как положить на стейк, вот показываю вам. После того как вы заходите, чтобы пополнить баланс, вам нужно нажать вот сюда, это Climb Rewards, заходите сюда и у вас открывается MetaMask, сразу Нажимаете подтвердить, ваш баланс уже будет один эфир. Нажали подтвердить. И транзакция уже пошла. То есть на пополнение баланса у вас будет 0. И вам нужно будет перейти сюда в Testnet. Ссылочка также будет. И заходим в раздел. Вы будете в разделе Home. Вы заходите в разделу FaceT. И нам нужен токен DAI, И нажимаете Face Переходите сюда и нажимаете «Submit», то есть «Подтвердить» и «Подтверждаете». У меня транзакция, кстати, может сейчас не пройти, посмотрим, конечно, потому что я их уже несколько отправил. Вот она у меня подтверждена, подтверждена и после этого вы можете обратно перейти на «Фискус» и ваш баланс уже пополнится. То есть ваш баланс в Metamask также отобразится. У меня, например, даже он сейчас, кстати, снова пополнился. У меня же 31 тысяча токенов. И после того, как у вас баланс пополнен, все делается очень просто. Главное, не забудь, не забудьте зайти с помощью своего Metamask, а, и у вас будет, в принципе, единственный кошелек, ошибиться будет очень трудно. И после этого вам нужно отправить токены в стейкинг. Вы будете видеть свой баланс, можете отправить, как вам удобно, можете отправить все, можете отправить 10, 20, тысяч, 50, как, как вам угодно. Например, мы отправляем у меня доступный баланс еще, например, 10 тысяч и нажимаем стейк. Подтверждаем это все в метамаске и ждем. После этого транзакция подтверждается и... Можем посмотреть, сколько у нас токенов находится именно в стейкинге. На данный момент у меня 9000, и мы можем посмотреть, сколько мы получаем вознаграждение за это. В принципе, с такого объема получаем половинку UFFY, довольно-таки неплохо. Можно легко посчитать при вкладе, например, 300-500 долларов, сколько у вас будет капать денег ну, в течение месяца. Потому что DeFi платформа альтернатива банку, и можно сказать, что это ваш такой вклад, как банковский. Ваши токены замораживаются, эфир, естественно, и вы после уже заблокированного вашего эфира получаете, вы не можете снять сразу, получаете уже награду. Также очень легко, если нажать назад, вы можете отсюда очень легко убрать Unstake токен. Если захотите их вывести, вы, кстати, посмотрите, у меня 10 тысяч пополнилось, у меня уже в стейкинге 19 тысяч лежит. И уже награда стала гораздо больше. Unstake, также выбирайте всю сумму и можете ее снять уже с наградой. Все очень просто. И после того, как вы уже стейкнули эти токены, получили ее UFFY, можете получить также... FFI токены, вот у меня баланс UFI есть, да, который у меня со стейкинга получился 26,46. Также отправляем их в стейкинг и можем нажать у меня баланс 26, например, нажать их стейкать. Подтверждаем также в метамаске. Ждем и у вас также отобразится здесь стейкинг UFI Ну, нужно какое-то время чтобы появилась сама транзакция поэтому платформа в принципе рабочая платформа реально даст возможность заработать и заработать неплохо и пока они набирают объемы набирают популярность нужно как можно быстрее начинать пользоваться и пытаться заработать деньги сколько вкладывать чтобы заработать со старту. Сейчас не могу дать, наверное, никакую рекомендацию. Думаю, что начать нужно. Вот, можете посмотреть. У меня, кстати, уже баланс снова пополнился. И вот у меня в стейкинге вот столько находится ее файт токенов. И можем посмотреть, сколько я 100 получаю. Но это, естественно, маленькая сумма. Конечно, нужно заходить с большей суммы. Но в любом случае. Unstake легко очень сделать. Кстати, здесь очень удобно на режиме пользоваться. 26 я выбираю. просто недостаточно средств сейчас. Да, я не могу Unstake сделать, но в любом случае нужно, чтобы было больше сам баланс. И также нажимаете просто потом Unstake, и ваши токены обратно выводятся. У меня, наверное, завис сайт, как я думаю. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Да, я просто сейчас не могу это сделать, нужно немного подождать. И также снимайте со стейдинга свою прибыль и можете ее, как я показал в другом браузере, здесь ей уже подорвать с помощью своего кошелька, перевести все уже в мета У вас все будет отображаться вот здесь. И дальше в любой обменнике можете легко выбрать торговую пару, на, любой, на любую валюту уже просто отменять, как вам удобно. Очень удобно на самом деле. Поэтому, ребят, пользуйтесь. Также здесь на тестнете можете все это делать через другие платформы. USDT, TrueUSDT, как вам удобно. То есть, на ваше усмотрение. Поэтому пользуйтесь. Если остались какие-то вопросы, пишите обязательно в Telegram. Пишите комментарии под видео. Постараюсь каждому ответить. Проекту однозначно ставим лайк. Подключаемся, заходим, ребят. До скорой встречи, скоро будет новое видео. Всем пока!